Все <решили> <решили> Друзья, всем привет! Вы на канале Fishing Kinca. Вот мы выбрались на Беловское водохранилище половить окуней. Уже поймали порядка 10 штук, с трудом нашли точку, где окунь отзывается. Ловим на микроджиговые снасти с Русланом. Максим ловит на отводной поводок. Приманка у нас, у меня полярис. Палочка тирель. Руслан поставил слагал в белом цвете в тажан. И закинул непонятно как. И смеется стоит. вытащил мою Боя своего червя вытащил <сORтизм> зеленого <сORтизм> с грузиком заеди так что это не расходники <сORтизм> <вам>. <сORтизм> у тебя прям в этом ушка крючок крючку опа есть ребята вот он уже седьмой окунь мой хорошо как идет ой как хорошо идет смотрите как он о вот такой вот Хорошенький окушок. Crazy Fish Polaris 3 грамма. Айка Тирель 055 и катушечка Dive экселер. Вот такой у меня сегодня комплект для ловли микроджигом. Ой, у Руслана у нас Айковская Изабела на тесте. Очень ему она нравится. Ловим дальше. На нахуй в лоб тебе, блядь. А куда они поехали -то? Итак, друзья, Поклевочки закончились и мы решили покушать. Сейчас пойдем тут на весик небольшой есть. Столик. клавочки покушать, как культурные люди. Вот эту лодку Максим хотел спустить. на воду и поедет. Тут сейчас с двигателем она. Находимся мы на частной территории лагеря Дельфин. Сейчас уже, конечно, не сезон, конец марта. Так что без беспрепятственно находим по всей территории. В принципе, мы, нам далеко не надо ходить туда. Вот такие вот. Сейчас как раз пока поедим. А потом окушаться а придут, да, к нам. Ну все, дорогие друзья, будем кушать. Всем пока. Ну вот, друзья, сели мы перекусить. Сегодня у нас действительно скромный рыбацкий стол. Вот так сидим, отдыхаем, наслаждаемся Прибоем волн. Водохранилище Беловского. Смотрим на загрязняющую атмосферу трубы. Поймали на троих 15 хуней. Мы ловились Руслана на микроджик. Максим ловил на обладной. Такие вот результаты. Максим, Побираем. что сейчас делаешь, скажи. Донку ставлю. Пока едим. Максим решил половить белую рыбу. Ну конечно, он больше нас посмешить решил. И вас. Наверное, если я вставлю этот фрагмент видео. Сними рыбу. Вот наш 15 капустов. Микроджиг сегодня рулит. С приманкой полярицей я поймал 8. Гуфан 5. Макс на в 1-2. Такие вот дела. Рыбачим дальше. обеда что-нибудь попробовать тоже, да еще? Есть! Торчит оконь! Вот таких маленьких, но зато ловим. На микрухе с тестом 0.5.5 приятные таких половить. Руслан сказал, пиво засушит акуней на пивко. А потом нас Максимом позовет. Да, в гости, Максим? Пиво, сказал, купит 5 литров. Ну, короче, Вот Руслан тащит окуня. Обратите внимание, как работает палочка. Красавчик Руслан. И очередной беловский окунь. На слага белого цвета. Фишбейт. И счет становится 7, 4, 2. Тут устроили для интереса небольшие соревнования. Кто меньше всех рыбу поймает, тот в шашлычку обратно завозит, на обратном пути платит. Так, ребята, есть девятый. Ай, восьмой я уже не помню. Считайте сами. Ой, сошел. Уже, так сказать. Сошел. И не восьмой, и не девятый. Это все Максим, его наговоры, блядь. дорогие друзья отрыбачили мы поймали примерно 20 окуней практически с русланом вдвоем на микроджик я рыбачил Терелька еще от айка 05 руслана рыбачил айка иззабелла 065 да, граммов так сейчас давали ему на тест окунь был неактивный мы подобрали ключик в виде поляриса и вот так ловили Ну все, все подписывайтесь на канал, ставим лайки Все, пока-пока